Здравствуй, Гриш. Как тебе вообще начало сезона 2016? Добрый день. начало сезона отлично, потому что много болельщиков было, сегодня турбине, думаю, не сегодня сегодня им понравилось очень сильно. То, что была борьба, проигрывали до шести очков. отыграли И очень рады этому, что выигрышу, что теперь открыли наконец-то свой чемпионат. Первую гонку провели очень отлично, и будем стараться дальше так, поддерживать команду в таком состоянии, в интриге и победим. Поздравляем вас, конечно же, с победой. Гонка была ну, реально замечательная. А как у тебя складывается сезон в других лигах? Все складывается отлично, потому что в Польше участвуем, тоже набираем очки, идем как бы... Я пятое полуместо где-то занимаю. Чемпион Польши, в Швеции также участвуем. В лонге замечательно. Не как были в том году, очень тяжело, были, давались секунды, очень много работали. В этом году очень хорошо все, все настройки, все моторы, все отлично как бы, стараемся, поддерживаем и формы, и тренируемся постоянно. И хороший результат показываем командой. А в личных соревнованиях в 2016 году. Какие планы? Будут участвовать в чемпионате Европы. Мне дали лаукарт. Спасибо большое компании One Sport, которые дали мне, хотя бы говорить Найса, мегазит спонсоров своих, которые мне пугают, MotoPart, AutoFrelic, которые мне очень тоже помогают. И, ну, очень хорошо когда поддержка и спонсоров, чтобы можно было лучше результат показывать. Конечно, самое важное. Желаем тебе побед. Спасибо за интервью. Спасибо большое, символически больше проматывают.